Работает? Да, пошла. Друзья, в интернете я искал приспособление для того, чтобы поработать со своим, со своим шейным отделом позвоночника. Вот. Перерыл весь интернет. Хотел заказывать приспособление такое в Алиэкспресс. Но чисто случайно я нашел в одной группе эту, это приспособление. Называется она петля глиссона. Сегодня, сегодня я получил, сегодня получил я этот подарок для себя, эту петлю Глисона. Ребята сработали очень быстро, оплатил я это за криптовалюту призм. Одно удовольствие просто пришло, пришла посылочка быстро. Сейчас я ее вскрываю и показываю качественный товар, который мне прислали ребята. Вот она эта петля. Я очень благодарен ребятам, которые мне выслали это приспособление, эту петлю. Все сработали качественно, так что моя благодарность не стоит границ. Ну-ка, покажи качество. Вот. <къем> Все качественные товары на Алиэкспресс <къем> намного хуже, так сказать, по качеству, то, что они предлагают. А здесь великолепно. Просто великолепно. Крепко сшита. Прочный крепеж надежный. И хорошая резиночка, крепеж надежный. А для чего эта петля? Эта петля для того, чтобы, ну, будем так говорить, вытягивать шейный отдел позвоночника. Что ж, очень полезная штука. Да не то, что полезная, но я просто рекомендую всем. Я рад, что я в руках держу это представление. Главное, это... что куплено за призм. Да, и главное, куплено за призм. Okay. Шикарно, просто шикарно.